ходили ли вы, пусть заходит, ли пусть выходит. всем вечерочек, это программа Не а... со мной была, а артподготовка да, Мы понял. обычно говорим, добрый вечер Плохие новости 23.00 московского времени 21.00 а, Блин, я все, ну это со мной 16 был 16.06.00 да, Значит, сегодня у нас 141 День до новой исторической эпохи У нас в гостях Станислав Белковский Вечер. Значит, хотели бы мы начать сегодня с того, что у нас петиция, не петиция, а письмо. Трамп подписывается очень плохо. За четыре дня тысяч голосов. Хотели бы попросить соратников в том числе как-то поднадавить. Вы там хотите революцию вчера и говорите, что вы готовы. не можем написать письмено Трампу. Соответственно, и просим. Скажу, а что Слава". по какому поводу мы пишем письмо трам? У нас э, соратник наш, политиков, да. Алексей. Угу. Он осужден по уголовному делу. Ему не осужден, значит. Нет, только... а меняется, да. меняется. уголовное дело. На два месяца да, значит, его арестовали. Да. Два месяца арестовали по суду. Значит, там все сфабриковано, естественно, наше российское доблестное судилище. И мы написали письмо Трампу, если оно наберет 100 тысяч подписчиков, ну, 100 тысяч подписантов, uh -huh. то Трамп его обязан рассмотреть по их внутреннему законодательству uh -huh. такое правило. Да, и вот нам надо как можно быстрее у нас Пока случился импичмент Трампа, да, у об этом не еще я хотел попросить Эдуарда, да, я хотел озвучить, вы нам уже два или три дня пишете по поводу того, обратитесь к Кактус, к Соболь, ну туда в ФБК, ну понятно, Навальный тоже сидит. Мы обратились, она обещала, ну, как бы объявление сделать, но вот пока не видели мы этого объявления, поэтому просим ей напомнить, потому что мы знаем, что через прямой эфир легче напомнить. Телефон, напоминаю, ФБК, если кто по телефону может позвонить. Плюс семь, три семерки, сто шестьдесят один, ноль Напомните, пожалуйста, про Политикова, но мы еще сами тоже будем напоминать, потому что это для нас вопрос достаточно важный. Ну вот, собственно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подготовка большими латин, латинскими буквами. Задавайте вопросы в прямом эфире. Также у нас есть рифкоины, революционная валюта, что называется. Не забывайте, да, потому что мы на эти деньги... Приближаем новую историческую эпоху, скажем так. Но приблизить тебя невозможно, раз уже здесь когда начнется. Мы приближаем себя к какой Да, наверное, так. В, это, в этом смысле. Помогаем себе дожить дальнее. Так, ну тогда у нас, собственно, повестка дня э, достаточно... а куда смотреть на вот ну, сюда, сюда, Да, да, да да, да, да, да. Значит, у нас первый вопрос это прямая линия. Ну, мы видели ваше выступление, собственно, и слушали на эхе Москвы, да, угу. и по этому поводу. Ну, есть у вас что-то, осталось что-то недосказанное? Ну, или вообще высказать, какие ваши отношения и ваше настроение по этому поводу? Основное мы понимаем, да? Может быть, что-то вам там не удалось высказать? Нет, мне кажется, мне удалось высказать больше, чем я мог бы. Больше, потому чем должен был содержания. Нет, не должен был бы а именно мог бы, потому что линия была абсолютно без бессодержательной. И мне кажется, от нее скучал самый главный бенефициант Владимир Владимирович Путин. И в какой-то момент казалось, что он или заснет, или просто уйдет неожиданно. А Леонид Брежнев так иногда делал. Когда я восстановил скучно на политбюро, плохо себя чувствовал, он вставал и уходил, не предупредив собравшихся. Это был бы очень эффектным ходом. И тогда прямую линию мог бы породить за него кто-нибудь другой, кто, кто нашелся бы на территории. И именно поэтому, видимо, с территории убрали всех его ближайших помощников, которые хоть как-то умеют разговаривать со средствами массовой информации, чтобы ему было некуда деваться. Вот, поэтому Нет, там я, честно говоря, ответил на большее количество вопросов, чем эта линия могла породить. Поэтому, если я бы поставил задачу немножко по-другому, если у вас вдруг нашли в вот этой неделе что-то таинственное, что-то загадочное, недоступное пониманию всей остальной вселенной, меня в частности, как участника этой вселенной, то я готов с вами это пообсуждать. Вы нашли что-нибудь загадочное да больше вот то, что, на что вы обратили внимание, это Медведчук слишком большое внимание, да, и вот этот ответ на вопрос Порошенко два раза он повторил. Я не хочу, не буду отвечать на Порошенко, да, и при этом долго-долго отвечал. Ну впло вплоть до того, что прочитал. Ну, ну это папа да. Михал Михалчузоченко, который потом рассказывал мне. Ничего. Герой я... говорит, ничего ему на это не ответил, только говорит. Да. Ну, в общем, мы можем с прямой линии, ну, понятно, завершить, хотя... я да еще так... хотелось бы услышать да, ваше да. мнение по поводу того, что госкомпания ищет человека, который выпустил смс на монитор. Якобы это случайность, якобы это действует та коварная пятая колонна. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что смс были специально запланированы, и они должны были показать, что это прямая линия, скажем, все не полностью. Вообще, это, да. Да, вообще, мне кажется, что в свое время у меня была концепция программы «Кривой эфир», которая была очень простая, что вот идет ток-шоу, и в студии каждый выступающий должен перед очередной репликой выпить 100 грамм водки. И так постепенно, значит, постепенно, постепенно все раскручивается. Вот, мне кажется, от прямой линии пора переходить к кривой линии, чтобы Владимир Владимирович попивал по 50 грамм после каждого вопроса. Тогда это все станет поинтереснее. Будет на что посмотреть, да. Да, но сейчас он совсем перестал пить, как мне говорят, из-за чего резко сказать, что вин на кремлевских банкетах. Потому что теперь некому пожаловаться на это, и, соответственно, управление делами президента ворует уже беззастенчиво. Бояршника на поставках скоро будет, я чувствую. Я думаю, что когда какой-нибудь депутат Государственной Думы или министр помрет прямо на кремлевском банкете, Кажется, что здесь дикими да? боплями, да. Выяснится, что это был какой-то боярышник гран-крым, поданный на аперитив. Ну, в принципе не жалко конечно но... а... потому что в последнее время все больше просматривается что Владимир Владимирович Путин болен с макбома это так называемый синдром беспокойных ног вот когда показывают его ноги в любой ситуации да, вот сейчас на прямой линии мы ног не видели они закрыты столом он у него постоянно моторика ног он их прощает туда-сюда дергается, пристукивает каблуками или наоборот носками ботинок это очень распространенный феномен, который ведет бессонница. А бессонница – это любимая тема Владимировича Путина. Мы помним, как он жаловался на бессонницу Александра Лукашенко в прошлом году, потом как он улетал с саммита Большой Двадцатки в Брисбене, потому что ему нужно было выспаться. Это была гениальная формулировка, что я в уже в понедельник утром на работу, до этого надо выспаться. То есть надо понимать, что он рано в понедельник, и в метро едет на работу, не выспавшись. Так что нету способов лечения или как я просто не. не да, но не пить ну, нельзя в этой ситуации, да, видимо, поэтому Владимир Вячеслав совсем, совсем скушен. Когда он один играл одним пальцем Blueberry Hill, было повеселее. Да, вообще мне кажется, нужно поставить музыкальный инструмент, У не хватает режиссуры как-то в этом деле. Делать какие-то перебивки, комедий-клаб, чтобы, чтобы кто-то ходил за спиной Владимира Владимировича Путина. Мы не хватило вот того товарища, который с квасом-то был, да, на прошлой прямой линии. Вятский ну, классом... квас, прям... квас был в зале. А здесь нужно, чтобы что-то происходило на сцене. Какие-то шутки, экспромты, конферансы, фокусы. И так далее. Это серьезно оживило бы ситуацию. А так, в общем, выдержать 4 часа этого зрелища способен не каждый. И надо сказать, что я чувствовал гигантскую усталость после этого просмотра. И поскольку мне нужно было выходить в эфир телеканала Дождь, сразу после него от это усталости я столько минут через 10. Потому что, ну, это, это, это гигантский груз. Смотреть прямую линию Владимира Путина. Но Все. там они пытались разнообразить это. Ну, там хороводы какие-то водили. Там же целые м -м, сюжеты снимались. Да, вот, ну, хороводы, хороводы водили на Байкале. На острове Альхон. Да, мне так понравилось. Говорит, а вот тут люди типа водят хороводы, сами независимо от нас. Сейчас мы мимо пройдем, посмотрим, Сказали, что они случайно. все такие разодетые, да. Такие. Нет, там, как всегда, была шизофреническая ситуация. Что, с одной стороны, природоохранное законодательство слишком жесткое, поэтому все берега Острова Лхун отнесены к природоохранной зоне, и там ничего нельзя строить. С другой стороны, нет дорог, она а часть улетает на вертолетах. И даже показали вертолет, на котором начальство уже прилетело. Надо сказать, что в 90-е годы в Москве существовала сеть закусочных «Русское бистро, которая должна была конкурировать с «Макдональдсом». Uh -huh. Инициатором ее создания был Юрий Михайлович Ушков и его заместитель по потребительскому рынку «Пантелеев». Господин Пантелеев. Я, клянусь, не помню, как звали Пентелеев. Он останется у нас «Пантелеевым». Да. «Русское бестро» не выдержал конкуренции с «Макдональдсом» и поиграл. Почему, не знаю. Но знаю одно. Что в «Русском бистро подавали алкогольный напиток Кальхон, изготовленный на Байкале. И даже очень опытные алкоголики говорили мне, что в этой стране можно пить все, только не ольхон. <свят> Видимо, поэтому русское бестро собственно, сети это навернулось. Да, поэтому любовь на не ольхона, она вообще, так сказать, весьма опасна, мне кажется, для существующего строя. Ну, там еще, видимо, ну, как на мой взгляд, э -э -э нужно же понимать, что у телевидения была некая своя задача, да, показать, как они-то хорошо работают в глазах президента. Ну, все же там сидели не просто так, там же и Синбаева была, и вот артисты-хоккеисты, да, все, все были. И в том числе и телевидение, я увидел, что оно демонстрирует, как, какое оно хорошее телевидение у нас, да, ну, вот, ну там ну оно происходит. плохое? Нет, безусловно. Я даже ну, обратил внимание, что там... Вы веду... где-нибудь видели телевидение лучше? Ведущие в зале? Нет, я не да. смотрю другого. Mm -hmm. я, я только по-русски смотрю телевидение. Mm -hmm. Вот. Я заметил, что почему-то, или мне показалось, или я хотел это увидеть, но из ведущих, вот там четыре девушки на периферии ходили и задавали да. вопросы, но две как минимум были очень похожи на Алину Кабаеву, может, тут uh -huh. вот, вот, они специально подбирали или нет, мне интересно. Я не знаю, подбирали ли они девушек, похожих на Алину Кабаеву, но факт, что состав ведущих молодеет от прямой линии да. прямой линии, и это, безусловно связано с тем, что уже, так сказать, престарелые молодящиеся ведущие Владимира Путина не устраивают. Ему нужно постоянно играть на повышение ставок, в смысле омоложения контингента людей, с которыми он непосредственно общается, чтобы побуждать в нем хоть какие-то положительные эмоции к этому совершенно неважному и обременительному для него действию. Логично. Ну вот, а можно мы перейдем тогда к, к нашим насущным вопросам? И э, вопрос такой, я хотел бы с разрешения присутствующих, да, по поводу как раз ваших обсуждений Навального. Ну, вы говорили, да. и эхо говорит Юль Латынина и так далее. Звучит все чаще и чаще вот такое вот словосочетание "единый и э, «безальтернативный». Вот «и» здесь совершенно лишнее. Единый безальтернативный лидер оппозиции. Это было сформулировано в 2013 году, 4 года назад. И эту аббревиатуру просто нельзя назвать в эфире, потому что тогда Роскомнадзор нас... Нет, это да. да, помним, да. Но да. вообще, я сейчас не, ну, как сказать, то, что вы высказали, но вот сейчас это именно идет, в частности, от Эхо Москвы, что именно вот есть у нас лидер, ну, вот я говорю, вот здесь сидит там человек 20, да, вот они не согласны с этой концепцией, что он единый, единственный и безальтернативный. Понимаете, единый это все-таки должны соглашаться э, прежде всего лидеры другие, да, там помельче. Но чтобы... для Алексея Анатольевича других лидеров нет, есть только он сам. А, ну он с этой то, точки зрения, он да. Он сам с этим согласен. Надо сказать, что, вы знаете, я учился в школе, я учился в немецкой школе номер три на Чепаевском привилке в городе в Москве вместе с одним выдающимся человеком. Вы его хорошо знаете, его зовут Максим Леонардович Шевченко. Да. И вот вчера Максим Леонардович Шевченко подкинул нам идею. Я, конечно, могу присвоить ее себе, но из уважения бывшему ученику по третьей школе этого сделать не смогу. Но если вы будете распространять ее со ссылкой на меня, я вам буду очень благодарен, а не Все, мы забываем. А там, а там же потом все забывается, как оно было на самом деле. Да. А, вчера в эфире «Эхо Москвы» Максим Леонардович сказал, что Кремль со своими гонениями на, на Навального добьется того, что ему присвоить Нобелевскую премию мира. И тут меня синело, именно этим и надо заняться. Действительно, если Алексей Анатольевич Навальный Единственный бросает вызов кровавому режиму, ну как он сам это позиционирует, да? если в стране не осталось никого, кроме него, кто мог бы с этим кровавым режимом бороться на равных и бесстрашно идти под административный арест, и подвергать лишениям и мучениям своих родных и близких в том числе, то вполне реально, что этот человек заслуживает Нобелевской премии мира, потому что никого кроме него нет. А для этого нужно, конечно, пару раз номинировать его сначала без шансов на успех, Потому что Нобелевские премии никогда не дают с первого захода. Их всегда дают где-то с третьего-четвертого. Но важно начать. И тогда, собственно, будет ответ на вопрос, о каких промежуточных результатах добьется Алексей Анатольевич, пока он не станет президентом Российской Федерации. Вот он станет Нобелевским луэ. Весь сценарий этого, этого действия прекрасно описан в книге Александра Саича Служеницына «Бодал соцеленок с духом». Ведь Александр Саич Служеницын именно так и поступил. Он, собственно, создал легенду о том, что он в одиночку сокрушил советский режим. Больше mm -hmm. не было никого. Именно поэтому он никогда не подписывал коллективных писем в защиту диссидентов. Формальный, его повод, формальный повод для отказа у него состоял в том, что диссидентами де-факто являются все жертвы ГУЛАГа, и неудобно подписывать письма в поддержку конкретных людей. Мы тем самым сбираем миллионы людей, за которых никто не подписался и уже никогда не подпишется. Но фактически он просто не хотел становиться в один раз с другим, как сейчас Алексей Анатольевич. Ну, какое коллективное письмо, когда. Одно слово правда весь мир перетянет, как его Александр Саич служитель на э, правду, это он и есть. То есть одно слово Александр Саич весь мир перетянет. Зачем же какие-то еще коллективные письма с людьми, которые по своей политической капитализации не годятся ему в подбодке. Так, в общем, слово за слово, которое весь мир перетянет, мир за мир перетянет. А Он получил в семьдесят году Нобелевскую премию по литературе. Ну, за следование великим гуманистическим традициям, конечно. Вот Александр Антонович Навальный, за следование великим гуманистическим традициям. Должен получить Нобелевскую премию. И если смотреть, кто бы мог его номинировать уже на следующий год, я думаю, ну это кто может вообще номинировать? Действующие Нобелевские лауреаты, лауреаты Нобелевской премии мира, государственные органы разных стран и всевозможные профильные ученые, как действующие, так и отставные. Я думаю, что ну, парламент Литвы с удовольствием номинировал бы Алексей Анатольевич в этом году. А он может вообще? Можно. да, ага. формально. Да, формально. Он ну, может, безусловно. И э, с, с учетом сказать, нынешних политических, э, нюансов политических взаимоотношений между Литвой и Россией, просто-таки Но, конечно, самым красивым было бы э, номинирование Алексея Анатольевича Бараком Обамом. Но это, сразу добиться этого не удастся. Сначала должен быть парламент Литвы, потом кто-нибудь еще. И э, тогда уже, так сказать, когда номинировать Барак Обама, это должно уже быть беспроигрышным вариантом. И через три года Навальный должен стать урядом Нобелевской премии мира тогда, собственно, будет достигнут огромный положительный результат, и уже Кремль не сможет его игнорировать. Ну, такой... Будет Нобелевская лекция в Стокгольме, можно сказать, это все, все, все будет по-взрослому, и уже не упоминать Навального на прямых линиях и пресс-конференциях Владимира Путина будет совершенно невозможно. Я думаю, что как промежуточный результат для Алексея Анатольевича это вполне оправданно, неразумно, нерационально. Является ли он единым безальтернативным лидером оппозиции, это решать, конечно, все оппозиции, если она существует. А я думаю, что она существует, я просто к ней не принадлежу, вы знаете. Вот. Поэтому мне трудно об этом судить. Но сам Алексей Анатольевич, безусловно, культивирует именно этот статус. И будет продолжать его культивировать, потому что делиться с кем-то тем политическим ресурсом, который он накоплен, он не хочет. Да, но он не хочет, но и без этого ничего не может произойти, я так понимаю. Кому парламент Литвы, что уже распустили, почему ничего не может произойти? Я имею в виду Нобелевская премия. Я изо всех сил желаю Алексею Анатольевичу Нобелевской премии, да, но меня она мало волнует, его Нобелевская премия. Кстати, по параллельно петиции Трампа можно бы в Нобелевский комитет, тоже нам какую-нибудь петицию составить, как вы считаете. А, тогда сразу мы бы собрали подписи, да. А заодно и посмотрим, да? Ну да, в принципе, но просто. Причем можно даже обратиться в фрагам как тут сказать, Давайте вот, если вы поможете нам раскрутить нашу петицию, мы, соответственно, будем всячески. Даш, да, опять. Двигаться в парламент Литвы. но мы и так, обратились. собственно, помог. Нет, мы обратились-то обратились. Мы и так... пока что, скажем, Мальцев помогает Навальному, но не наоборот. Да, я не хочу сейчас там делить, кто кому чего больше подожди, должен. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. А что когда-то было замечено что-то иное <смех> в отношениях Алексея Анатольевича с другими политиками. Ну, почему? Нам он помог. Ну, в, во время выборов, я считаю, что достаточно, ну, по крайней мере, выступил, так сказать, в поддержку. сам также он не участвовал. Ну, <смех> может быть, из-за этого и выступил. <смех> нет, нет. Ну, как опять же, тут хрестоматийная книга «Бодал Сцеленок с Дубом» Солженица. Если кто-то не читал, этого а почитать, там все написано. Не будем, так сказать, засорять телеграф. Да, <смех> но... <смех> <смех> как говорил в другом классическом произведении русской литературы. Загружать церковь. Да, но нас интересует как раз то, что будет. вот Понимаете, сейчас у нас есть без, единый безальтернативный президент, да? И uh -huh. нам сейчас предлагается менять... Вот говорят, с, менять... Белковский сделай там звук погромче. Нет, это на самом деле троллят нас. Да? Вперед. Вперед. Вперед. Вперед. нет Вперед. звук много пишет так что да это... а где может как он сходил посмотрел все, да, хорошо, все, нормально. Смешно, да. все нормально. Угу. вот и нам ну вот как мы себе здесь сидя представляем да что ну так сказать в начале новой исторической эпохи, скажем так, ну она какой, э, вы как себе представляете? Или как он себе представляет? Что его зарегистрируют в качестве президента нет. и остальных? Ну, я тоже понимаю, нет, что я нет. я думаю, что, естественно, Алексей Анатольевич был человеком более чем разумным понимать, что президентом президента в 2018 году не выберут. И, скорее всего, не зарегистрируют, не зарегистрируют в качестве нет. кандидата, поэтому его задача именно стать едином безальтернативным. Чтобы уже с марта 2018 года вопрос не стоял, кого должны поддерживать любые да ничего не трогаем. Ничего не трогать? Мы что-то неправильно звук. делаем. А как звук. можно трогать звук? Все, да. у нас здесь Отстроили. Да. Будет еще хуже, то сейчас Извините, уже плохо. Угу. Все хорошо, будет еще хуже. Звук хороший, да. Народ глух. Ну, вот. звук, звук хороший, нормально, все, видите, гром. Нормальный звук. Мы на чем остановились? Вот. Мы остановились на том, что к марту 2018 года должно быть понятно всем в России на Западе, что поддержки в качестве кандидата в Президенты со стороны оппозиции ослуживают только Алексей Анатольевич. Знаете, я в свое время занимался торговлей билетами в розницу в театр на Таганке. Это выглядело так. Я в 6 утра приезжал с первым поездом в метро в театр на Таганке, занимал очередь в окошко кассы и без 15.7, то есть через 10 часов 45 минут после моего прибытия, стоял я неотлучного не у окошко кассы. Потом, когда подходили какие-то люди, говорили, знаете, тут я записывал их в список. Угу. И они все стояли за мной. И потом, когда без 15.7 Заканчивался продажей билетов из брони, то есть возможно инвалидам, ветеранам войны, там циковским работникам и всяким прочим, там, как говорил Акадисак Чайкин, за складом, right? директор все, магазин. Когда уважаемые люди все кончались, то некоторое количество билетов доставалось мне, я брал некую квоту себе, остальное давал возможность купить остальным. Но главное, что я не должен был А прибыть первым к окошку кассы, Б не отходить от него ни на секунду. В этом стоял мой эксклюзив. Вот Алексей Анатольевич ведет себя точно так же. Он занял, окошечко, занял место у окошечка кассы, в которой выдают удостоверение президента. Он будет стоять там так долго, как необходимо, чтобы его выдали, но никто не будет стоять с ним рядом. Он, так сказать, кроме охраны. Он туда... запишет всех список, скажет, когда там не будет вторых и третьих. то Вторую и третью премию mm -hmm. решено не присуждать. А начинается с почетного четвертого места, а вот еще какие-то политики который будет обеспечить победу единого и лидера. И, в общем, это его логика была всегда. То есть ничего нового мы не увидели и не услышали. Но это он так видит? Нет, так что да. А вы как видите? А я вижу, что вообще не должно быть никаких вождей. У вот. меня ведь, ведь логика вождизма, опять же, очень хорошо описанная, в в селеных с дубом, предполагает полную внеморальность лидера. Ну, когда задерживали людей, хранивших архипелаг ГУЛАГ, Александр Анастасовича Суженицына, одна дама повесилась, Александр Анастасович не привел к ней никакого сострадания, а сказал, ну просто она не выдержала бремени ответственности за то, что она хранила мой архипелаг ГУЛАГ. Она сказала, mm -hmm. слишком слаба. Это обычная логика вождя. Вам предоставляется большая честь за меня умереть. По-другому вождь не рассуждает. Поэтому я всегда был сторонником парламентской демократии, где политики являются не вождями, а функциями. Ну, вот, чтобы перейти... А правительство правит страны институты, а не физические лица. Ну вот институтом же может, ну как бы в качестве института может выступать на переходный период, я все время пытаюсь сказать, так сказать, не, не в прямую, но на переходный период какой-то коллективный орган, да. ну там временное правительство, да, вот как было в феврале там, 17 -го У -у -у. года. Вот, и мы э, сидим и куда сейчас... обсуждаем, да, да. мы коптируем, значит, в это правительство различных, ну, так сказать, персонажей, а вот вы, ну, понимаете, да, о чем речь, то есть, вот вы бы кого поставили, ну, вот есть у вас возможность 10 человек пристроить, да, во временное правительство? Вы знаете, я не хочу пристроить 10 человек, ну, собственно, ну, условно, мои предпочтения и приоритеты ясны, включая Вячеслава Мальцева, естественно, которого всячески поддерживаю или там Дмитрия Гудкова, скажем, который поддерживает в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Во-первых, политики могут возникать неожиданно из ниоткуда. А, Во-вторых, это все должен решать не я, а сами, сами политики. А я просто как изумленный, умиленный свидетель буду за этим наблюдать. И, конечно, сказать, расскажу, что я, там, что я там пронаблюдал. Но в первую очередь оппозиционеры должны создать логику и этику отношений внутри себя. Да, то есть... Ну, каково Тренд. на Тренд... Алексей Анатольевич понятен. И надо сказать, что у Алексея Анатольевича есть много аргументов в пользу своей позиции. Все-таки он действительно самое яркое, что случилось в российской оппозиционной политике за последние 10 лет. Но это не ведет к каким-то переменам в стране. Да? Потому что мы что слышим? Слышим, что опять всех посадят. Ну, Только короче, не, тех, не тех, кого сажают сегодня, а тех, кого посадят завтра. Да, и, в общем, такое впечатление. Запрос, запрос такой. Нас а, и, да, да, нет, и, да, и, ну и как и нынешний лидер, Алексей Анатольевич проповедует, собственно, концентрацию всех, полномочий всех ветвей власти, социальных и профессиональных корпораций в своих руках. Вот недавно он объявил, что из средств массовой информации исчерпали себя. И mm -hmm. информационный да, простор да, да, будут заполнять интересно. видеоблогеры. Да? А видеоблогеры замечательные люди. Я уделил много внимания просмотров их роликов, включая не только Руслана Соколовского, но и Саши Спилберг, Кати Клэп. Это действительно там люди с какими то гигантскими миллионами просмотров. Да. Причем у Саши Спилберг все сделано более профессионально, потому что ее спонсирует ее отец, и там, видимо, есть какая-то серьезная бригада продюсеров и режиссеров. Но Саша Спилберг, она в рекламирует всякие моющие средства для ванн или, так сказать, какую-то косметику, ну, ванни с чипсами, это самое собой, да? Вот. Поэтому это такой локальный потребительский сегмент. Катя Клэп, у нее ролики более кондовые, зато они более живые. Она сама, так сказать, рассказывает, как она получила в подарок какие-то хлопушки на день рождения и взрывает эти хлопушки. Вот. Или завтра там на так сказать, ездит, качается на качелях, рассуждает на какой-то философии мировой истории. Вот. И... Секрет успеха этих видеоблогеров стоит в том, что они создают определенную ролевую модель, которая для значительной части молодежи приемлема. Да, потому что это люди как бы из ниоткуда. Mm -hmm. Вот mm -hmm. такое ощущение, что Саша Спиловик ничем не занята, как сидит ванни чипсами, и так оно и есть. И это мечта. Это вот абсолютно алые паруса. Mm -hmm. да, это образ mm -hmm. будущего, который mm -hmm. присутствует mm -hmm. в головах и душах миллионов тинейджеров. Вот тоже сидеть ванни с чипсами, ничего не делаться. Mm -hmm. Да, это... А Есть единственный нет, нет, ну, нужно... Налей Шарбурханов Это <счёный> наше все, сейчас мы к нему перейдем Да-да-да <счёный> <счёный> <счёный> Ну, на самом деле Все-таки какой-то был всплеск А потом падение пошло, интересы как Ну, как-то Нет, просто Налей Шарбурханов перестал записывать ролики Если бы он продолжал а раз записывать да, а то это... Но все-таки он создал новый мем Этот фон тебя А не каждому видеоблогеру удается создать Новый мем всего <счёный> <счёный> <счёный> <счёный> с двух попыток нет, поэтому Алишер Абруханович, как, как видеоблогер, появил себя абсолютно, абсолютно выдающимся образом. Я советую, это большой креатор видеоблогинга, и не случайно он является одним из крупнейших интернет-бизнесменов в, в нашей стране. Причем, я бы, ну, если бы меня спросили, к счастью меня никто не спрашивает, я бы еще посоветовал как-то Алишера Абрухановича снимать в трех проекциях, например, вот с высоты, то есть со стороны Лысиной, вот так, чтобы, чтобы шло какое-то вещание, или в полной темноте, это, так сказать, чтобы подчеркнуть, мистико-магический характер на да, мистико-магический характер, да, его высказываний, да, да. да. Нет, ну на тебя, поэтому зачем плевать, уже не плевать, не цеплюет, а в конкретного человека. Ну, а, может, вот. вот, но мы возвращаемся к мысли о том, что средства массовой информации по Алексею Анатольевичу не нужны, потому что это совершенно избыточный модератор между политиком и аудиторией. То есть вообще не нужно ничего, что мешает Алексею Анатольевичу общаться с аудиторией, что может подвергнуть его критике, что может задать ему неудобные вопросы и так далее. В этом он совпадает с Дональдом Трампом, который тоже объявил главным информационным вещателем и носителем мира свой собственный твиттер, собственно, у которого аудитория значительно больше, чем у канала CNN, что правда, поэтому зачем нужен канал CNN, если есть твиттер Трампа. То есть понимание, что четвертая власть со всеми претензиями к ней. Эти претензии четвертая власть, она спровоцировал сама и своим фальшивым мессианством. Когда журналисты почему-то начали считать себя моральными арбитрами, совершенно не обладая для этого а, несоответствующими качествами, опять же, ни морального, ни интеллектуального свойства. А когда возник, возникли эти уникальные журналистские коллективы, которые якобы невозможно уволить, потому что без них ничего невозможно сделать. И в которых каждый второй, угу. еще вчера был студентом, факультета свиноводства значит, Академии народного хозяйства в каждой третьей стопнику. Но это уже уникальный журналистский коллектив, который может, может все. И то, что и в этом уникальном журналистском коллективе трое из четырех членов коллектива не умеет банально писать, и за них пишут э, э, э, лимпинизированные филологи, которым больше нечем заняться, это как-то обходит, обходило стороной. А да? что журналист... 8-миллионном населении российских... Да, журналист начал разбираться во всем абсолютно, да, не, не, не вникнув ни в одну проблему. И, конечно, медиасообщество серьезно подставилось, и довольно серьезное основание для тех претензий, которые подъявляют к нее многие, вот Владимира Владимирович Путина до Алексея Анатольевича Навального. Четвертая власть, все равно нужна. Она потому и существует, чтобы отделять зерна от плевел, чтобы не давать возможности политикам разойтись. А видеоблог политик так возможности не дает, потому что политик в видеоблоге говорит только то, что он хочет сказать, и никто не задает ему неудобных вопросов. Никто не может вывести его на чистую воду. А политика, если он харизматично обаятелен, может объединить аудиторию в чем угодно. Поэтому в СМИ существует как важный барьер, дельфер между ложью и политикой, которые имманентно ему присущи зачастую, и обществом и общественным мнением. Но, Алексей Анатольевич, это не волнует. Политологов надо повесить на люстрах. Помните, это, это собственно, люстрация. Там, да, да. Я согласен, что, в общем, политологов можно повесить на люстрах, и я знаю только, почему не повесить на люстрах меня. Во-первых, потому что я давно отрекся от статуса политолога, обью себя фейком. Я сделал это сразу, как только Алексей Анатольевич. Приговорил всех политологов, чтобы потом предъявить справку. А второе, понимаете, я запрашивал в мэрии в профильном департаменте документацию, и выяснил, что в Москве нет люстра, которая выдержала бы меня. И не рухнула быстра а жалко. А Кремлевская, там же она у Гугу какая-то. А не, там же будут ищить еще политологи, потому что политологи ага. Гугу, а люстр мало. А они, политологи, наш брат, наш бывший брат. Для меня это политолог это как правиль для каина. Непрекаянно, что-то такое. Да, нет, нет, люхнут, люхнут, рухнут люстры, и будет всем очень обидно, что погибли важные артефакты, а политологов никто не пожалеет. Значит, социологи дали неправильные цифры загнать всех социологов. То есть, в общем, к моменту перехода к власти Алексей Анатольевич будет всеобъемлющей фигурой. Он как давно писателем страны, художником. Абсолютно, да. То есть, лучшим другом физкультурников и так далее. Поэтому. Эта модель мне что-то очень сильно напоминает и я бы не сказал, что она сильно по по полностью, отличается мне, полностью, полностью мне импонирует, я бы так сказал. Угу. Ну, а он. то, что Алексей Анатольевич очень сильный и талантливый человек, в этом нет никаких сомнений. Ну, вот у нас как раз есть предложение, оно достаточно как бы, ну, серьезное для обсуждения, да? Ну, не пришло ли время опять провести что-то подобное? Помните, Координационный совет оппозиции или что-то такое? Ну, типа праймерис или там мягкого рейтингового голосования, Нет, праймерис, я не сторонник праймерис и мягкого рейтингового голосования, поскольку, вы понимаете, как устроена в России праймерис обычно. Во-первых, сначала невозможно создать систему подсчета, которая была бы объективной обходилась бы без внешнего вмешательства в нее, типа хакеров, американские выборы. А потом, когда объявляются результаты праймерис, происходит это так обычно, что те, кто выдал праймерис занял первые три-четыре места, объявляют их состоявшимися, uh -huh. все остальные объявляют их фейковыми, и пол, начинается полное разругивание всех субъектов оппозиционного процесса. Поэтому нет, здесь нужно понятение, о состояние праймерис. Да, ну, как-то а людям если... хотелось бы посмотреть Как-то замеры какие-то сделать Потому что цифры же они волшебные Людей как-то убеждают именно цифры ну, я, предлагаю... я понимаю, что их можно любые выдумать Я предлагаю сначала все-таки сформировать все Оппозиционный аэропак, а потом подъявить людям замеры Хорошо С помощью гаданий на баранье да. лопатки Правильно согласен, как к этому подступиться. Если вот вы говорите, Алексей Анатольевич, он как бы уже забронзовел. Ну, смотри, сегодня Алексей Анатольевич сократил сроков, конечно, на 25 дней. Он выйдет уже через 22 дня. На 5 дней? Да, на 5 дней. Он выйдет не через 27 дней, а через 22. Прямо он 30 давален. Да. Он через 25 выйдет. Нет, он уже 3 дня отсидел. И 5 ему сократили сегодня. должен был выйти через 27, выйдет через 22. Да. Значит... И через 22 дня, мне кажется, надо встретить его выхода из спецприемника и спросить, Алексей Анатольевич, как ты создашь коррекционный совет позиции по-новой? Встретить а На что, Алекс... да, да, да. И братья мяч вам отдадут, он будет футболист в этот момент. И Алексей Анатольевич скажет, да-да, потом поговорим, после чего придет на свой канал Навальный Live, и в Навальный 2018 скажет... Люди, не имеющие никакого рейтинга и эффективно претендующие на лидирующие позиции в нашем движении, предлагают мне в очередной раз заведомый фейк. Какие-то праймериз какие-то... А мы показали, что вот праймерис парнаса, к чему привели к 0,7% на выборах и mm -hmm. полному развалу этого парнаса. Да, какие-то координационные советы оппозиции, при том, что старый координационный совет позорно закончил свое существование, не приняв фактически ни одного решения, не проведя ни одной акции. Поэтому я согласен с любым человеком, у которого фильм посвященный крупной властной фигуре, заберет не 20 миллионов просмотров в Ютубе, а хотя бы 10, я готов договариваться. Вот это и будет критерием того, кто достоин стоять со мной, конечно, не на одном уровне, это невозможно. Ну, хотя бы чуть пониже. да. Так да. ведь именно такая же позиция у Путина. Вы же не раз это отмечали. А, да? в, чем, в чем вы меня убеждаете? Именно да. это я говорю. Вот моя, ну, да. э, собственно, собственно кстати, я, я полемизирую с Навальным через вас. А Зачем? Да. Это Нет, Я не я являюсь ни не согла... ни не, не аватаром. Нет, ни в коем случае полемизировать с ним лучше напрямую. Можно, мне кажется, даже написать ему развернутое письмо прямо в спецприемник. Пока он дойдет. Кстати, спасибо за Пока Да. Да, по, но оно подвергнется, правда, не иллюстрация, а пер-люстрации. Но ну, ничего страшного, пусть все знают, там сказать нечего. А если там подмазать колесики, то его еще и заставят прочитать. Ой, господи. Таких страшных историй Это нам нет. Не да. Хорошо, ладно, оставим Алексея Анатольевича, потому что, да. Ну, мы решили, что Нобелев... ну, по Нобелевску мы его Да, Не вопрос. Поскольку давай. более достойного кандидата для оппозиционеров точно нет. Я готов подписаться, да, только... Только выдвинуть не могу, я так понимаю. Или я могу выдвинуть. Кто там может вообще выдвинуть? Нет, нужно сначала петицию в Нобелевский комитет. Собрать статус подписи. Да, а, от граждан. И ага. э, там сам привлечь внимание парламента Литвы. Который знает об этом из СМИ. Тут парламент Литвы, которым нечем заняться, сразу схватится за свою коллективное литовское сердце и скажет, о. А почему Литва? А потому что Литва – самое оппозиционное государство в окружающем нас мире. и Эстония, нет, нет. В Эстонии давно проехали. Она вообще не хочет даже касаться русской тематики. А Литва очень активно ее касается начальника форума Свободная Россия, организуемой Гариким Чем Каспаром, проходит именно в Вильнюсе, а не где-нибудь. Угу. Вы, наверное, даже не знаете, что такое существует. <свёздный> а сколько курсов у меня в голове. Нет, <свёздный> вы сказали, я Нет, вспомнил на Гарри периферии. Не Игорь Каспаров, а форум. Нет, форум, да. Игорь Акимович, я... я помню, потому что он великий чемпион. На периферии вспомнил. Бальяж не... назвал Ферзя Королеву. Это он правда так сказал? Нет, это сказал предыдущий великий чемпион Астапа Багимович Бендер Бей. А, это да. Который был также классиком современного искусства, как вы помните. А не только великим чемпионом. Но все равно был бит. Он еще и был заклинателем духов. И... Нет, он был Брамин Йог, <связывающий> <связывающий> любимец Робин Тагора. И сын Крепыша. <связывающий> сын турецкого пота. Нет, это он говорил, я сын турецкого. Но вот в, в этой он был э, внук Робин Дагора и сын Крепыша. Любимец Робин Тагора. А, Или любимец, любимец да, да. И сын, да. Любимец, да. Дагора, Или да. внук Крепыша. Но вот этот вот, вот Крепыш до сих но, пор мне покой не довезет. Ну, действительно был не несогласным оппозиционером, согласитесь. Причем, Безусловно, да, да. И главное, он же проделал сотву-ролевую модель для Навального, поскольку распатронивание миллионера Корейка абсолютно, абсолютно является дуэлью Навальный усмаров И ну, хорошо да, было бы да, при, при новых съемках золотого теленка, чтобы э, э, Остав Ибрагимович и Корейка обменивались видеоблогом. Да. Карейка, говорил, Астав Абрагимович, по тебя есть где-нибудь на яхте, да? Да. И потом, так сказать, они им отправились совместно в Узбекистан, куда и отправляется Корейка с э, Настапом на, на, на И там дальше, да, да что, цветет рук под грохот, не дрожит за руки шлаг, сказать, а рыков и полей идет гулять и шаг. Все, все сходится. Вот все Нет, 12 улив и золотой полностью описали современную российскую политическую реальность, просто мы еще не, это до конца не догоняем, мы слишком серьезно к этому относимся. Значит, надо ему подарить шарф. На, на и милицейскую фуражку, конечно, с чтобы подчеркнуть тем самым э, вечную дружбу России и Украины. Да, хорошо. Ну давайте мы тогда к текущим новостям перейдем, а то да, да. у нас как-то одна фигура, все. Собственно... Одна а... фигура, это опять шахматная. Мы ну, все да. в от, от веселой новости, ну, более грустно. Поэтому наверное. взаимоотношения, мне кажется, остался Игоревичу с клубом четырех коней а некоторые люди, когда впервые приезжают в Москву, думают, что клуб четырех коней находится в Большом театре, поскольку там <свят> на, <свят> <свят> на фасаде. Да, они как раз описывают отношения Алексея Анатольевича Навального со всей остальной оппозицией. Сначала устраивают сеанс одновременной игры, а после этого гонка на лодках с криками любителя обижают. <свят> <свят> <свят> да, и размахиванием <свят> досками. Да. <свят> да, да, да. да. Итак, грустные новости у нас сегодня. Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль, при котором произошло воссоединение ФРГ с ГДР. Вы можете что-то нам сказать про него? Не встречались ли случайно где-нибудь там? Я думаю, что мы с ним скоро обязательно встретимся, но пока... Но пока но... Мы, мы все встретимся да, и достаточно да, скоро, да. по историческим а, меркам, да. Да, но пока нет, и Гельмут, конечно, был вдающимся деятелем своей эпохи, но... Сегодняшнее стенание по поводу того, что были великие лидеры типа Гельмута Коля, Маргарет Тейчер там, и так далее, и так далее, далее. На мой взгляд, несколько гипертрофированы, потому что все-таки были исторические обстоятельства, которые позволили объединить Германию. И если бы их не было, то Гельмут Коль мог заниматься этим еще лет 15, а потом бы этим занимался вверх от Шредера с Ангелой Меркель. Нет, Советский Союз распадался, и он был вынужден уйти из Восточной Европы. И, собственно, 9 ноября 1989 года День падения Берлинской стены и, собственно, можно считать концом биполярного мира, рождением нынешнего наполярного, концом ялтинско подсдамского мира, который Владимир Владимирович Путин так настойчиво и безуспешно пытается вернуть. И Гельмут Коль, конечно, был очень сильной сильный политической фигурой, 16 лет остававшись на посту канцлеров, непростые достаточно времена, но важно понимать, что все-таки колоссальных политических побед он достиг за счет саморазрушения Советского Союза этого тоже не, не надо это тоже не ну, надо понятно. Тут больше существу. заслуг Горбачева чем. да, это заслуг Горбачева и надо еще отметить особую заслугу бессменного заместителя Гельма Коли, его министра ныне бессменного, он в года, году по-моему на пенсию из-за того, что он тогда был у него диагностирован рак Ханса Дитриха Геншера лидера министра иностранных дел э лидера партии свободных демократов, поскольку Ханс Дитриха Геншер согласовал решающую роль в 2013 году в освобождении Михаила Ходорковского из тюрьмы но он был посредником между Владимиром Путиным и Ангелом Мякелью при обсуждении этого вопроса. я помню эту историю. Да, поэтому, конечно, мы все скорбим о Гельмоте Я помню совершенно блестящую фотографию, щемящую и трагическую одновременно, как когда отмечалась годовщина, это было в 2014 году, значит, сколько? 35 лет? 25 лет, да? За дня падения Берлинской стены и прекрасная фотография, как поздно вечером, уже в темноте, в полной темноте, и Хельмут Коль на коляске своей двалины, на которой он ездил ну, там, последние 15 лет жизни, стоит перед этой берлинской стеной, абсолютно... сидит на коляске, абсолютно mm -hmm. Берлинская стена. Э, нет, это было на фоне бренденбургских ворот, я прошу прощения, бенденбургских ворот, нет, а прощения, там, <coughs> говорят, остался кусок какой-то. Да, да, там есть небольшой. Памятник архитектуры. Кусок бетонных заграждений, э, как раз на полосе отчуждения, <coughs> где был пустырь в те времена, на котором снимался фильм «Вима Вендерса и небо над Берлином». Mm -hmm. А часто застроено, и самое престижное место Берлина. Это пост на Там находится лучший берлинский жилой комплекс и не жилой тоже, который называется Сони Центр. Его построила компания Sony. Но вот этот кусочек бетонной берлинской стены. Mm -hmm. И там проходит линия. остался, и проходит линии стены. Видно, где она проходила. Ну, что, земля ему пухом, в общем, и ничего и нам плохого не, не то, было. когда стену разрушили, то, конечно, все значит, жители КДР в Восточного Берлина винулись в медного магазина КДВ. Почему это? Кауф Хаус Дэс потому что это была витрина капиталист. А, это супермаркет какой-то большой? Да, ровно-ровно там. Примерно, вот по Мендонбургских воротам пешком минут 20. Но, и кроме того, еще в КДВ происходило нечто невероятное по советским меркам. Там на последнем этаже еще были все рестораны и бары. Можно было затарившись, подняться в бары, там, так сказать, хорошо выпить бутылочку белого вина санса. Ну, воздух свободы сыграл КДВ злую шутку, и сейчас этот магазин сильно прыгивает в конкуренции уже альтернативным возникшим супермаркетом. И поэтому скорее остается мавзолеем, чем реально конкурентоспособным субъектом по различной торговле города Берлина. Ну вот часто еще аналитики отмечают вот проблему, что до сих пор, вот сколько лет уже прошло, а до сих пор никак восточной Германии с западным, ну, ментально не могут соединиться. А в Берлине та же проблема? Или нет, бер... нет Берлине, уже побыстрее. в Берлине такой проблемы нет. Тем более, Восточный Берлин был приоритетным объектом инвестиций. Сейчас самые престижные жилые районы и офисные находятся в восточном бывшем Берлине. Офис на этой вот фридрич uh -huh. сказать, там где вот находился известный всему Советскому Союзу Фридричштадт Паласт с одноименным балетом и район пренслава Берг, который сейчас там престижно жилой район Берлина всего. Вот. И я бы не стал переоценивать и этого ментального отчуждения на уровне всей Германии. Оно преодолевается постепенно и там Дрезден и Лейпциг совсем уже не те, что были, скажем, 20 лет назад. Ну, дай бог, и нам, дай бог, тоже. Ну, и это стоило 8 нам. триллионов евро, да, инвестиций и колоссальной пропагандистской и гуманитарной работы по воссоединению одного и того же народа, и в чем позитивно роль, конечно, сыграли Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, который своевременно вывел оттуда войска, как маниматор, в те дни, когда Борис Николаевич Ельцин дирижировал в Берлине оркестр. Угу. Человек-оркестр. Неплохо дирижировал, кстати. Человек. Ну, все случилось, самое главное. Угу. Есть у нас... Так что светлая память Хельмута Поля, он действительно был крупным государственным и политическим деятелем. Есть вот теперь веселая для, так сказать, разнообразие новости. Пранкеры Лексус и Вован разыграли в очередной раз, вы еще не в курсе? Нет, ли? нет. Значит, они разыграли губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Владимира по... Владимировича ну, вот... Владимирова. Он ну, еще и Владимир. Да, да, да? Это Путин постоянно подчеркивает, мой полный тес он говорит. Чем я все время думаю, почему Путин назначил Владимира Владимировича Владимировна, уже легче было запоминать. Потому что, понимаете, в 90-е годы, когда губернаторы были звездами и Прогично, публичными политиками, мы все знали губернаторов. Мы знали, что там в Самарской области сидит Константин Титов, а в Приморском крае Евгений Наздратенко, а в Калининградской области даже сидит какой-нибудь Николай Горбенко. А сейчас запомнить губернаторов невозможно. Поэтому, мне кажется, нужно называть их или простыми именами, как Владимир Владимирович Владимиров, чтобы ничего не перепутать. Или присваивать им Ники, вот Ник сказать, да? Вот, например, берем какого-нибудь губернатора, опять же, Приморского края фамилии, которого мы не помним, и даем ему паспорт на имя Антуана де Сент экзюпери и Мы знаем, что губернатор Приморского края сан нет, это есть... все равно до в книжке смотреть, какой номер. Идет. Ребят, самый простой способ уже давно изобретен. Военные его изобрели. Это погоны. Товарищ полковник, товарищ майор, товарищ генерал, вот и все, собственно, как еще. Нет, у ну, все равно перезакон. Ладно, давайте возвращаемся да, к да, пранкерам. Да. Да. Да. да, пранкеры, значит, если ну вы смотрели, я смотрел тоже, да. Я Валентина Соколь. Нет, прямую а, линию с прямую президентом. Я не смотрел, да. Вот когда девушка задала вопрос: где наши деньги за, за то, что они попали под затопление, да, там 60 тысяч. Вот эти, вот на, ну, мы сейчас ставить не будем, там долгий разговор. Ну, в общем, они представились. Тут не говорится, кем они представились. Но из кремлевской администрации и, значит, губернатор и называл вот говорящего с ним. Михаил Александрович. Мы посмотрели, что там, кроме вот начальника СПЧ, Михаилов Александровичем, ну, Федотов, да, да, больше, ну, видимо, им и представился, судя по всему. И, значит, и, соответственно, они наехали, почему денег не платите, все дела. И, в общем, ответ в таком ключе был примерно такой. Во-первых, мы деньги платим, во-вторых, это не мы не платим, ну, как обычно, да. -да, -да. да. И там, в общем... А вообще, это э, нам теперь стало известно, сейчас идут, значит, дознания, что эта девушка, Валерий ее да, она, там, чуть, не, ну, да. может, Госдеп, может, ИГИЛ, да. но что ей заплатили за то, чтобы она специально ну, да. вот, нас так вот выставила перед нашим. Это, Кстати, так пожар... уж идея самофинансирования прямой линии президента в целом. Продавать лоты, продавать вопросы. Логично На аукционе, да На да. Когда-то мы рассуждали так, снимая кино Мы говорили, ну, нельзя платить деньги за то, что актер снимается в кино Тем более в эпизодической роли Надо брать деньги с него, да Тем более, если кто-то играет звезда в кино Ну, это логично, ну там есть профсоюзы. Ну вот, есть у вас что-то сказать? Вот а, наши ребята, некоторые, вот Андрей, все сомневается и говорит, что пранкеры, они, значит, крышуются ФСБ, и не иначе, а иначе... Ну, я думаю, какие-то связи в вот, они имеют, но дело не в этом. Ну, а... это не крыши, скорее, скорее, так, сказать. взаимный обмен. Да, коммуникация. Нет, ну, они выполняют очень полезную роль, часто по интеллектуальному уровню превосходят своих собеседников. Что очень приятно, что мы не переоцениваем. Ну, так вот, российский это... губернаторский корпус наших дней да, у нас и встал вопрос вот пранкеры, ну как бы это же тоже какой-то, наверное новый способ реализации демократических институтов в информационном обществе нет, это я думаю, что пранкеры все-таки это уголовное преступление не способ реализации демократических а, институтов а в чем, mm -hmm. чем она заключается? Но заключается в том, что ты не представляешься должен. представляешься другим человеком? Да, ты не должен водить в заблуждение человека представляясь кем-то другим, кем ты не являешься. Это мошенничество, в чистом виде. Ну, вот статья 159. Актер представляется кодекса... королем лиры. Да. Нет, да. но это происходит в стенах тетрадка, где и сказано, что он актер, играющий королем лиры. А, вы имеете в виду, что если представляете, какой то вот, ну, должность имеет или там что-то такое, да? не, нет, нет, нет я, сказал, я, кодекса... я статьи не знаю такого. Нет, нет, статья 159 мошенничество это же мошенничество. А, а, мошенничество должно, иметь... Да. Но мошенничество, должно но мошенничество, иметь да, должно иметь, должно быть связано с присвоением имущества правовой с... природе это является мошенничеством? является, безусловно потому что ты выдаешься не из-за того сказа, ну, кем... признаки, вы, вы говорите о признаках является... а мы говорим о составе, состава нет Ну состав можно расширить, но я, я, я, я не считаю что это театр, это плохой театр и хорошо, что пока немногие владеют этой технологией никто не хотел бы стать жаркой прэнхера я уверен да. Ну, тоже приятно Нет, малоприятно, я согласен, да, но, но явление это существует, собственно. Ну, существует, существует, мы уже дали ему характеристику. Хорошо. Да. Угу. Давайте идем дальше. Вот, подождите, в чате а. скажет Станислав, вы что-нибудь знаете про замок э, Путина в Израиле? Нет, про замок Путина в Израиле я пока ничего не знаю, но если... Uh, уважаемые зрители и слушатели скинутся я обязательно съезжу в спецкомагировку и узнаю может быть это вот замок сен жан дакер под которым была одна из важных битв с участием Наполеона Бонапарта надо посмотреть вообще погодите скидываться у нас есть ФБК для этого они же собственно этим и занимаются мы же не занимаемся коррупционными расследованиями здесь речь идет именно об этом А нет, а какое коррупционное расследование если у человека замок в Израиле ну, Коррупция-то а, где? А какое коррупционное расследование, если, если человек виноградники ну, в Таскане? Ну они же в Израиле. А, ну в Израиле, Израиле. да, согласимся. Вопрос Израиле. снимается. да? да. Ну, нет, ну, я просто хочу напомнить известный анекдот, изначальным героем которого был Сильвер Берлускони, а потом стал Владимир Путин. Потом как Берлускони вызывает своих помощников и говорит, знаете, надо найти, как я уже старею, надо найти какое-нибудь достойное место для моего погребения. На что помощники там идут на разведку и говорят, ну, вот есть хорошее место, например, за 100 миллионов долларов в Кремлевской стене. Okay. На что не отвечает: ну что место, может, неплохое, но 100 миллионов долларов оно не стоит. Оно недостаточно престижное. И компания там не очень. Следующая итерация за миллиард долларов в Соборе Святого Петра в имя, который, кстати, Владимир Путин назвал время прямой линии собором Петра и Павла. Это он перепутал с днем Петра и Павла, когда Исаакевский собор был передавать церкви. 12 июля. На что не говорит: что ну что, в общем, это ничего, но надо еще поискать, потому что там очень много скульптур по Римских, и меня могут не опознать среди них. Вот. И тогда приходят помощники и говорят, снова: что, знаете, вот можно фраме гроба Господня в Иерусалиме на том самом месте. Но цена, правда, большая 15 миллиардов долларов. Да, говорит, Берлуской не место хорошее, конечно, хорошее, подходящее всем. Ну, уж больно дорого, 15 миллиардов долларов. А вы им сказали, что это всего на 3 дня? <звы> так что плохо тот лидер, который не имеет замка в Израиле, потому что он страшный суд ведь начнется в Иерусалиме. Да, у подножия Масличной горы, рядом с еврейским кладбищем. И, конечно, тут надо быстренько-быстренько перекрыть все дороги. А особенно главное, что охранники ФСО стояли у каждой могилы на Старом Иеройском кладбище на Мастеричной горе и не давали ни одного похороненного выйти на Страшный суд. Просто блокировали полностью. И Росгвардии еще расставить И чем... да, встреча не... прибудет что, первым на Страшный мигалками, суд. Да, да, мигалками, да, прибыл непосредственно Владимир Владимирович, поэтому мигалками придется надеть все на голову, поскольку там на машине не подъедешь. Ну, это мы видели в фильме «Кинзаза», есть специальные да, такие да. приборы. Да, Жирковат. Надеюсь. Да, у нас не погиб, не, а мы Это мы надышали тут. Угу. А, Следственный комитет Российской Федерации проверит уголовное дело о ДТП, в котором погиб шестилетний, видит, да, да, видит, я да, угу. шестилетний мальчик. Это вот у нас тема поднялась буквально. Да, мы, мы в эфире, у -у -у. Все а, Значит, это вот тема поднялась, если вы слышали, да, да, что он оказался. Ну да, мы слушали, как вы говорили об этом, что он оказался совершенно пьяным, ну, собственно, я вашу позицию разделяю, многие не разделяют в том, что мы пока не знаем, что вполне. Мы не возможно... знаем вполне, так сказать, не, так сказать, я не... сам рассказывал историю из детства, когда я приезжал в Беларусь, в белорусской деревне, ну, У меня там мама родилась и там были какие-то, ну свадьбы что-то такое, и там дети, вот начиная с пяти лет просто или мама может быть и даже и меньше, им отдельный стол, там вино и так далее, там ну, бьют факту, все нет, в коем случае, да нет, для ложнения просто мальчик мог выпить стаканов, когда он находился в ну, да. а в нем была вода, потому что то, что не будет полученных семей во всей стране, а таких семей сотни тысяч. Там, не так сказать, не первым писать. Хотя, естественно, я вполне допускаю, что эта экспертиза фальсифицирована с целью ну, отмазать виновника ДТП. Вот как раз и мне непонятно, потому что можно было более такие... Ну, на, ну, у них там есть куча способов, как отмазать. Ну, мальчику наливать так, ну, не, не знаю, или как там фальсифицировать экспертизу. Какой смысл? С риском того, что можно вот, ну, как бы попасть в Facebook, грубо говоря, и ну что, собственно, и случилось. Да, ну, здесь напишу, он все-таки автомобиль протащил около 10 метров, прежде чем остановиться. Это тоже не, не говорит, скорее, новости водителя автомобиля чем мальчик почему, почему, почему не, почему не забыл остановиться сразу ну может не за ну я думаю что и он в состоянии мальчика тоже был наверное скорее всего ну не знаю я с вами согласен что надо дождаться результатов экспертиз хотя с другой стороны с другой стороны так станислав с чата, как вы относитесь к уходу велера и москвы ну, я сожалею об этом, конечно, потому что Михаил Иванович был одним из самых ярких спикеров на радиостанции, но э, мотивы этого мне понятны, и, в общем, ясно, что после стычки с Ольгой Бычковой, в которой виноват был исключительно Веллер, при всем к нему уважении, иначе и быть не могло. То есть я сожалею о но рвать на все волосы не буду. Так, видимо, должно было случиться. Ты читаешь чат, да? Ну, тут, да, ага. вопросы какие есть, да, я... а... Вот э, хорошее сообщение такое прошло, что, э, ну, как-то вот здесь не так формулируется, Российское министерство обороны заявляет об убийстве в Сирии лидера группировки ИГИЛ Ибра... Ибрагима Аль-Багдади. Но ну, там они сказали, что он мог побить, погибнуть в результате э, э, бомбардировки, ну, собственно, мог и не погибнуть. А теперь уже ну, заявляют, а... что вроде бы... Ну, Аль-Багдади а, Баб... убивают в этом году уже в третий раз. Ну, — Да, и, я видимо, уже... — Видимо, для веры. Об этом хотел спросить, потому что... — а Поэтому, мы опять мы же, можем... как и в случае с мальчиком, с выпишем бутылку водки и подождем какой-то дополнительной информации. Кроме того, когда человек становится легендой, будь то Саума Бен Ладен, Самиль Басаев или Булбакра или Багдади, никогда нельзя точно установить, существует ли он вообще и существовал ли когда-нибудь. И не является он просто мифологическим образом, который могут упрощать в реальности 10-12 человек разных. Поэтому подождем. В любом случае, ну... это ни на что не влияет. Ясно, что... ИГИЛ теряет свои позиции, и это в основном заслуга международной коалиции УС-США. И здесь э, российской армии очень важно было и Владимиру Путину не упустить момент, чтобы все-таки внести в разгон ИГИЛ какой-то такой существенный вклад, угу. который отвлек бы внимание от неэффективности наших действий в этом направлении прежде, когда мы сначала завоевали со всеми, кроме ИГИЛа, в Сирии, а потом освободили от ИГИЛа как бы Пальмиру, но потом ее же дали фактически. Uh -huh. То есть ну, нужно как бы информационном мире победителем mm. выступить конечно, в этом конечно, вопросе. Да. И э, я так понимаю, что и на саммите, ну это готовится к саммиту, да? Ну к... все готовится к саммиту, ну, но сейчас еще логично, да. может сложиться неприятная для Кремля ситуация, если когда Петр Порошенко, президент Украины, встретится с Дональдом Трампом до Путина. Да, ну, в любом случае встреча Путина и Трампа планируется в июле на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге. И к этому моменту, естественно, нужно подойти с максимальным политическим капиталом. Я-то предлагал и предлагаю все-таки к этому моменту вести войска в КНДР. Причем именно Россия здесь имеет существенное преимущество, потому что она может вести войска в КНДР как дружественные для защиты режима Ким Чон Ина и тут ты а, да, и свергнуть Ким И здесь нанести удар в спину корейскому тоталитарному режиму и поставить на место Ким Чунына кого-нибудь на него похожего. Например, певицу Аниту Цой. Да. Вот. Вопросы и понятно. дальше, чата. И дальше, с уже совершенно новых позиций, Анита Цой э, от имени России будет вести переговоры о донуклеаризации Корейского полуострова. И так сказать, с письмом Аниты Цой на чистейшем корейском языке, пойдем, Путин встретится с, в Гамбурге с Дональдом Трампом. Это как у Высоцкого, да? Рустам Халилов, мой сосед по камере, там мало делать, ничего Да, чем... конечно. Вот почему-то а, пишет Эдик, попроси Станислава, ну, попрошу я передать приглашение Немзер в эфир, будет бомба. О, я у нас к своему... больная тема теперь про не Нем. Не Чтобы не к вам кажется. пришла она, например, ну, не... Да, думаю, конечно, да. я обязательно передам обязательно. Она обязательно придет? Как что? Нет. Обязательно не придет. Нет, ну это значит, что вы не знаете, кто такой я. Большая части Ну, это нормально, я на это не обижаю. Я знаю, кто я, я не знаю. Я не считаю, что меня все должны знать. Нет, она по ноптику, которую он делает да, да, я предлагаю обязательно. Просто у нас тема, была соболь тема, все, нам ее поднимали. А теперь вот новый объект, так сказать, не скажу для чего, да. Вот. Так что передавайте ей от всех нас привет. Естественно, да, мы, привет. мы следим за ее успехами. Да. Так, у нас, у нас еще есть... А, это мы уже прочитали. Сколько вас там пишут? Ну, нас тут много. <laughs> ну, нас много были, всех да. не перевешивать, как говорил Зоя А после этого из советского учебника истории вычеркнули финал ее высказывания. Сталин придет. Мы надеемся, что Сталин не придет. Ну, кто-то же надеется, да. наоборот, что именно он и придет. Ну, кто-то надеется, да, конечно, никто же не запрещает надеяться. Ведь нет уголовной статьи надежды в нашем уголовном кодексе. Пока еще нет, да. да не основательные надежды. Вот такая статья УК. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Станислав Александрович, как вы можете прокомментировать нынешнюю применительную практику по экстремизму, по блоку статей казачьих? Если вопрос был не слышен. Вопрос, вопрос был прекрасно слышен, полномочия. Я имею в виду а. микрофоны, такие. Как а. вы можете прокомментировать блок статей? Правоприменительную Право применить на практику с, с блокировкой статей по экстремизму. Да, по, по причинам экстремизма. Ну как, условно я отношусь к этому резко отрицательно, потому что все это должно решаться исключительно в суде, органами судебной власти и. Я в сторонник вообще ликвидации 282 из сопряженных с ней статей, потому что понятие экстремизма очень растяжимое. Вот я, например, забанил сейчас в Фейсбуке, был на неделю, причем это уже третий бан за последние полгода. Просто упоминание, например, словосочетание «вечный жид». Вечный жид? Да. Странно. По поводу реновации. В третьем чтении закон принят. Вы, как коренной москвич, тут, Рады. кстати, у нас не так уж много. Москвич. Рады, безусловно, этому да, событию. Или, да, или опасаетесь чего-то. Я или... всегда рад неизбежному. Не опасаюсь еще. <смех> <будущего. смех> Для меня очевидно, что это очень сомнительный закон, так, мягко говоря, по двум причинам. Во-первых, потому что он так или иначе стоит это сомнение права собственности. То есть, становится понятно, что если какая-то собственность в нашей стране кому-то понадобилась, то всегда можно принять закон, по которому эту собственность можно у тебя отобрать независимо от основания ее получения, как это было и с варьками в «Ночь в длинных ковшей», когда Мар Москвы Сергей Собянин объявил свидетельство о собственности ничего не значимыми бумажками, полученными коррупционным путем. Но второе, что мне ясно, что закон о реновации ударит не реализация закона реновации ударит не только пожителям пятиэтажек, которых могут обмануть. Она ударит пожителям многих других домов, реноваций не подлежащих, потому что пятиэтажки же разбросаны между другими домами. И если их снесут и на их месте построят унылые этажные громады, из-за чего резко разрастет население микрорайонов, количество транспортных средств, исчезнут виды и воздух, то среда обитания жителей всех остальных домов в районах повышенной реновации и сильной реновации резко ухудшится. Поэтому я обратил бы на это внимание всех москвичей, а не только тех, чьи дома включены в список на реновацию. Ну, вот они сказали, что 400 примерно домов отказались от реновации. Ну, а это 10% пищи... от тех, что было внесено в список. Да. То есть, тем самым еще раз демонстрируется, что 90% согласились. Угу. Вот Светлана Лукьянова спрашивает. Станислав, вы слышали о петиции Парнаса о создании Временного правительства? Я ничего не слышал. Нет, я не слышу. Ну, значит, пока нечего. Кому петиция-то? Я думаю, что... В ней да, я тоже вопрос. Звонили, Кому? Они. Мы с тобой обсуждали. Может, Трампу тоже. Вчера, я помнишь, тебе раззвонили мне? По поводу петиции? Ну вот... Э, а, это, это, это вот, скорее всего, они... А, да, понял, да. Ну, это, наверное... Ну, да, и да. тут какая путаница. Идем дальше. А, Идем дальше. Вот. Э, Маша Гаврилиенко спрашивает, э, Станислав, пригласите Невзорова и будет по ногтям. Почему вы исчезли с дождя? Ну, вы вроде не исчезали вы, у вас буквально... не а вы знаете, учит... все зрители мои делятся на две категории. Вот как кто это написал, Светлана? Маша Иванович. А, Маша а, видимо, да. она моя близкая подруга. Потому что все мои зрители делятся на, на две группы. Первые это мои близкие друзья и все остальные. А все остальные меня смотрят, особенно вот бомжи у метро Пушкинский, которому я раздаю деньги на похмелов, вступают со мной в полемику. А мои близкие друзья обычно подходят ко мне, вот любимая привычка, подойти, так вот, взять мне за плечо и сказать, Старик, вот ты совсем пропал что меня не может не радовать, потому что, значит, политика настолько надоела моим близким друзьям, что они не смотрят даже меня. Поэтому сообщаю Маше Гавриленко, что только на этой неделе я был на дожде трижды, но если вам нужно больше, то возвращаемся к теме петиции. 100 тысяч подписей в документе на имя руководителя Дождя Натальи Синдеевой, и я готов вести программу Дождя круглосуточной, единоличной. Это только вопрос денег. В свое время, когда Дмитрий Быков, Дмитрий Львович Быков мой приятель <coughs> и великий русский писатель находился в информационном пространстве ну, просто везде, вот, какой бы телеканал или радиостанция ты не включал, там был Дмитрий Львович Быков, причем зачастую в прямом эфире одновременно на нескольких, в нескольких медиа, это ему не мешало то а, фамилия Дмитрия Львовича по отцу труд. и я тогда предложил создать радио Серебряный Труд собственно Зильбертруд в котором вещал бы один э, Дмитрий Львович с 8 утра до 12 ночи, а с э, до 12 ночи до 8 утра транслировался бы храм Дмитрия Львовича Усилий по, по принципу реалити-шоу. Вот э, если я буду выступать на дожде чаще, то мне кажется, что концепция серебряного труда будет применена уже ко мне. А я все-таки не настолько велик, как Дмитрий Львович, поэтому пока старался бы воздержаться от меня. Ну, кстати, концепция храпа это интересно, потому да. что ведь вы знаете, на ютубе многие вещи, так сказать, используется спросом, там разговоры шепотом, какие-то шуршания даже. Ну там. и что, что, что разговоры шепотом? Я помню прекрасно в конце 80-х годов, когда я приходил домой с работы из центрального конструкторского бюро продукта РСФСР, то у меня был трехпрограммный приемник, если включаешь вторую программу. И там тишина. Но это не потому, чтобы с уже пришел к власти и все отключил, а потому что Алан Чумак заряжает воду. А заряжает на ее молча. Такой, да. Поэтому я думаю, что если не вещать ничего, а сделать вид, что мы заряжаем воду, то это будет огромная экономия ресурсов. А главное, как меня правильно учил один главврач психоневрологического диспансера, который, правда, по образованию был гинеколог. В чем главный цимис, как излечить алкоголика? Нужно взять с него много денег. Поскольку ему будет так жалко потраченных денег, что он таки бросит пить. Независимо от результатов своего лечения. Поэтому если убедить аудиторию, что вода заряжена, она даст фатальный эффект. Серьезный вопрос такой тут пишет. Станислав, вам не кажется, что Германия и Австрия проявляют самоубийственный эгоизм, не поддерживая новые санкции США? Германия и Австрия не поддерживают новые санкции США, потому что у Дональда Трампа недостаточно авторитета, чтобы продавить эти санкции. При Бараке Обаме, я думаю, такой Жесткой политики бы не было. А кроме того, ведущие страны Евросоюза критикуют сам подход, когда США без предварительного совещания с европейскими партнерами принимают какие-то решения. Так что, я думаю, компромисс между США и Евросоюзом все равно будет найден. Вот личный вопрос. Юрий Козлов. Станислав таки женился или нет? Нет. Это все Это такой развернутый был ответ, Абсолютно. да? Из трех было. Понятно, хорошо. Витя Кошкин спрашивает, активные действия России в Сирии закончены ну, с, с, с, с возможным убийством, так сказать, лидера ИГИЛ или нет? Что, что будет? Это Ну, ну если Россию признает главной героиней этой драмы, что все-таки Россия убил лидера ИГИЛ, тогда, может быть, Путин начнет и отползать. Но если нет, пока он все равно не добился каких-то уступок от Соединенных Штатов, он просто, конечно, из Сирии не уйдет, потому что он не может допустить, чтобы рухнул режим Башара Асада. Не потому, что он любит Башараса, наплевать на него хотел, а потому, что если он не... То есть он может сдать нынешнего сирийского формального президента только в обмен на что-то. А если он не получит ничего взамен, то он сдать его не может. Тогда получается, что он отдал товар бесплатно. Хотя Башарас, это, между прочим, дипломированный британский офтальмолог, как и его жена Асма Асад. Они все граждане Великобритании, и кроме того, что Сирии. И, а сейчас как раз не хватает дипломированных западных офтальмологов в руководстве крупнейшими центрами глазных болезней в России. Поэтому, если Башар Аса все же уйдет с президентского поста, то он мог возглавить, например, на как микрохирургия глаза имени Сосров Николаевича Федоровна. Ну да, в общем, вы предлагали ему уже этот, да. этот вариант. Да. Захар Кролик спрашивает Белковский, скажите, когда все это блядство в России закончится? Ну, на вас вся надежда. Мы, мы знаем, когда начнет заканчиваться глядство, а вы должны нам сказать, когда оно все-таки закончится. Все, закончится. Ну, все зависит от того, сколь, сколько положительных и сколько отрицательных ноток мы вкладываем в это понятие. Давайте все-таки подумаем, а не будем ли мы жалеть о конце этого явления. Логично, да, согласен. Когда оно закончится. Может, Спрашивает, не, когда не вас... все надо, а вот как-то частично, да? Да, потому что есть хорошее, оно и плохое. Да, это это плохое закончится, а хорошее продолжаться. Спрашивают, когда вы откроете свой YouTube-канал? Или вот, да, как бы вторит человек, Станислав, когда вы начнете вести свои передачу на арт-подготовке, например. Вот мы, мы очень не против. Ну, фактически я уже и веду в, в, в, в компанию. Ну, да, Но имейте в виду время, свою, да. имеется в виду... Нет, ввиду, давай, давайте с св... пойдем. Сначала сюда придет Анна Нем, если здесь понравится. Мы да. с ней будем вести совместную программу. О, это вот прям... Да, прям мы... Мы согласны. Вот Андрей э, Кулаков спрашивает Станислав, какова будет реакция России на новые санкции? Да, теперь с этой стороны официально она будет негативной, а фактически Владимир Путин любит санкции. Она постоянно говорит, что благодаря санкциям мы взялись за ум, мы подняли сельское хозяйство, стали крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Потому понимаете, что скоро, скоро завалим мясом Китай, и поэтому он не рефлексирует, что когда руководитель, руководитель в России отправляет на сельское хозяйство, это дурной знак. Но главное, бессознательная реакция Путина связана с тем, что он-то как раб на галерах проработал 17,5 лет, не имея возможности пожить. Ну, вот он говорил недавно, что, да, да. Сказать, что куда он? В музеях он не бывает, по ювелирным магазинам на 5-й не ходит и так далее. Даже посидеть в ресторане А просто О борделях может... мы вообще молчим. Да. Ну, тем более, собственно, по старому анекдоту про Рабиновича, так сказать, у, у моей бабушки в Одессе был публичный дом, но не такой большой, как весь этот бардак. Поэтому он рад, что его друзья попали под санкции, теперь они поймут, как было ему плохо все эти годы, и поймут учить работать на галерах. Поэтому Россия... Путин будет реагировать положительно. Официальная позиция России будет честно резко негативная, но ничего страшного не случится. А, у нас есть версия, что всегда перед какими-то переменами такими масштабными да, бывает холодное лето. бывает холодное лето. Что вы об по этом поводу думаете? Я с этим полностью согласен, потому что я считаю, что 21 марта действительно начался новый политический цикл, и а, уже несколько важных признаков, включая, конечно, победу московского «Спартака» в чемпионате России по футболу, чего не было с 2001 года. «Спартак» — это еще мистическое само… Ну, это восстание рабов, конечно. Если бы Леонид Федун, вице-президент Лукойла, когда купил «Спартак», правда считается, что в интересах его старшего партнера Вагита Олег Первого, мы этого точно не знаем переименовал, например, «Спартак» в «Крас» или «Помпей», то этот клуб мог бы выигрывать чемпионаты и раньше. А так, с таки, клуб с таким антисистемным названием при Путине, конечно, выигрывать не мог. А сейчас началась новая эпоха, вот выиграл. Нет, холодное лето, конечно, было и в 1953 году, и в 1991, я помню. 16. Да, так что нет, нет, это я, я в принципе, за абсолютно Вот так. эту концепцию. Вопрос от Пола Коэна. Почему Белковский предал Украину и украинцев? Какая пелена должна уйти из глаз украинцев, о которой он сказал на радио Я никогда не предавал ни Украину, ни украинцам. Ну, я все... да, непонятно, я был сторонником выводы. независимости остаюсь и остаюсь территориальной целостности Украины. И противником аннексии Крыма. Я был активным участником первого Майдана и сторонником второго. Хотя и не участником. Но это не значит, что должен добавить все действия украинских властей который с одной стороны, запрещает въезд в страну певицы Юлии Самойлова, с другой стороны, носит как списанный торбы с прямыми агентами влияния Владимира Путина, типа Виктора Медведчука, uh -huh. которого вчера семь минут Путин расхваливал на прямой линии. Поэтому я против коррупции, против предсемерия украинских властей, но не против Украины ни в коем случае. Вот хороший философский вопрос от Романа Фурмана. Как уверовать в Бога в отсутствии доказательств? Вера доказательств не требует. Ну, логично, да. Но вот он хочет уверовать. Может быть, есть какие-то все-таки. Вот у, у Канда да, было да. там сколько доказательств. Нет, это доказательства были до Канта. Канта признал все несостоятельно. А, да. да, да, да. И Замсор родился свое собственное доказательством. <с... с>... Я советую проанализировать свою жизнь и увидеть какие-то странные вещи, которые могли произойти только благодаря божественному вмешательству. Например, может быть, когда-то вы шли по улице, и на вас летел кирпич прямо сверху, и в последний момент он сделал крык и упал вам не на голову. Или что-нибудь еще было такого типа, да? поэтому. А если наоборот, то это может случиться... Если наоборот, то вряд ли бы, уважаемые зрители, это спрашивал сейчас у нас. Если, конечно, мы не находимся в прямом контакте с... Я имею в виду, что если должно было случиться что-то хорошее, а случилось что-то плохое... А нужно проанализировать это в долгосрочной ретроспективе. Ведь может быть это плохое привело потом к хорошему. А хорошее, наоборот, поставило бы крест на каких-то перспективах, которые открылись благодаря окрушению. Его. Поэтому проанализируйте свою жизни и поймите, как к вам милостив был Господь. Может быть, даже не по заслугам. Вот видите... А что а вы оцениваете 12 июня? Я оцениваю 12 июня, как. Я, я бы не сказал, что это гигантская удача, безусловно, поскольку все-таки народу было не очень много. Но то, что молодежь все-таки вышла на несанкционированную акцию не вела себя достаточно бесстрашно, это очень хорошо. Ну и сам призыв, естественно, сам отказ от санкционированного митинга в пользу Естественно, я считаю абсолютно правильно. В смысле, это переход от Сахарова да. на, на Тверскую? Да. Ну, вот как раз и нам было непонятно, мы никак не можем понять, зачем вот качать было. И кроме того, что раскачивать, сам принцип надо раскачивать. Ну, потому что вот он же объявлял несколько раз, переносил то туда, то сюда получалось. Получалось, мы, мы ну, сами скорость, попали. Мы, мы разбились, мы пошли своих призвали приходить на Сахарова, а уже после этого он объявил, что, ну, там мы в 9 часов сказали, а в 10 часов он сказал, ну, вывесил, что идем на Тверскую. Из-за этого еще получилось такое угу. вот, ну, как бы сказать, говорят, мало народу. Ну а как отделить одних от других? Ну, у тебя эта акция не провалилась, несмотря на то, что он де-фактором стал несанкционированным, это уже важно. Ну, наших только вон, человек 25 арестовали. Не знаю, если этим считать, что не провалилось, то, наверное, да. Ну, не провалилось тем, что еще люди не побоялись выйти на динционерную акцию. Да. Наталья спрашивает, Невзоров, правда вы едете из России? Я что первый раз слышу. Он где-то говорил, возможно... Нет, передачи... я никогда от него это не слышал. Он постоянно ездит по миру, в особенности в Италию. Кроме того, узнать что он объявлен святым Пастафарианской церкви летающего макаронного монстра. Да да, да, да, да. Недавно, да, недавно да. во Франции производилась значит, сакральная процедура Пастуфарианской церкви разжижения крови святого Невзорова. Вот эти события происходят по всему миру. Он демонстрирует свои документальные фильмы в разных местах, в том числе был на время в Папской библиотеке в Риме. Документы ему так не дали. Да? Какой? Ну, что он, что Я это просто не знаю. Нет. Но всякий раз Александр Глебович счастливливает нас своим возвращением. Витя Вошкин. Благодарит спрашивает станислав станет ли меркель ну по вашему мнению станет ли меркель более решительно по отношению к путину после победы на своих выборах меркель и так меркель и так была достаточно решительно по отношению к путину в рамках своих возможностей поскольку естественно полностью противопоставить себя тому крупному германскому бизнесу который заинтересован в тесном сотрудничестве россии она не может но сегодня это самый решительный противник путина в европе и так сказать, естественно новый мандат укрепит ее позиции. Самый решительный, саморешительный да? да в европе да Юрий Михайленко спрашивает, будет ли Третья Чеченская война? Вот такой вопрос. При Владимире Путине нет. А потом, если когда встанет вопрос о том, что все-таки Чечне нужно предоставить полную государственную независимость, то я надеюсь, что и тогда ее не будет. А, э, так сказать, в развитии этого вопроса, а э, Кадыров... Обязательным условием отсутствия Третьей чеченской войны является или Кадыров является неотъемлемой частью путинского политического пейзажа. Как, пока жив Путин, пожив и Кадыров. То есть он не помянут, может упомянуть меня, память и тебя. И он держится во многом на том ярлыке мандате, который выдал ему Кремль. То есть не надо думать, что это, так сказать, Кремль страшно боится Кадыров. Нет, Кадыров боится, что Кремль лишит его статуса кремлевского назначенца, а врагов в Чечне у Ромзам еще более чем достаточно. С федеральным вмешательством, ага. в случае чего, не потребуется. Станислав, знакомы ли вы с творчеством Оксимирона? Очень поверхностно. Я это не... К сожалению, вот эта культура до меня еще не в полной мере дошла. И, видимо, это мой недостаток. И я думаю, что мы, так сказать, попытаемся его как-то ликвидировать. И к следующему эфиру и на канале «Артподготовка», и на «Дожде». Я уже буду неплохим за а, Максим и даже могу какой-нибудь прочесть, там же не требуется голос и слух, чтобы все. Не знаю, да. я, я да. не готов отвечать ну, старший, это, да. По поводу Соловьева высказывания о двух процентов. Слышали вы его речь? Да, слышал, конечно. Да. Угу. Что вы думаете по этому поводу? А, я думаю, что Владимир Владимирович Соловьев большая психологическая травма, связанная с тем, что 10 лет назад, примерно, чуть больше он должен был возглавить радиостанцию «Охо Москвы». Кстати, главный директор. Да, да. У меня был второй лично я, я заметил такое. И ему некоторые чиновники администрации президента РФ обещали, но это не получилось, потому что Алексей Бенедиктов его тогда тонко политический аппарат аппаратно переиграл, выйдя на более высоких чиновников, чем те, которые обещали эту должность Соловьеву. Поэтому он ненавидит как бы, все это оппозиционные протестные и прочие движения. А кроме того, вторая травма, что Соловьев в какой-то момент лишился федерального эфира. Это было при президенте Медведеве, потому что там были записаны и опубликованы его телефонные разговоры с помощником Ирией Левитовым, впоследствии ставшим президентом Российской шахматной федерации, в которых он буквально вымогательство денег из очень влиятельных людей за те или иные высказывания или не высказывания в программах Соловьева, как на телевидении, так и на радио. После этого его отстранили от эфира на довольно длительный срок, почти год. И, видимо, сейчас он будет делать все возможное, по второму его от эфира не отстранили, поскольку третьей попытки не будет. Так Рэм. он вроде, статус его сейчас на телевидении выше, чем там главный редактор был, он был Эхо. Но например. это все было больше 10 лет назад. Во-первых, не будем не, не забывать, во-вторых, все равно главный редактор редакторах это круто, особенно для Соловьева. То есть он и сейчас бы, вы думаете? Нет, сейчас бы нет. Но мы же говорим о том, что это травма, которая осталась. А, ну, Если да. тебе в детстве отрубили палец, не знаешь, что этот палец тебе очень нужен сегодня. Но уже фантомные боли все равно присутствуют по поводу этого отрубленного пальца. Ну и вообще Еще обидно, да. да. Пока у нас Вячеслава нет в эфире. Вот так... Ты объявление не забыл. Скажите несколько слов о в Евгении. Вы знаете такого историка, как его yes. представляют? И... Поносенков а, Евгений – это очень красивый молодой человек, одна из культовых фигур столичного гей сообщества э, в определенном его сегменте. Почему-то я так и а, Ну, это известно всем, поэтому здесь я не открываю никакой, никакой тайны, а, существенной, даже исторической. Как историка я оцениваю его, как, считаю его специалистом весьма поверхностно но он хорошо умеет писать, и это часто компенсирует поверхность его исторического анализа. Желаю вам всяческих успехов. Ну вот Особенно вы сказали в да, по, по статусу. Я понял, что человек серьезный не сразу так, если... У -у -у. Да, не просто так, да? А, а по, какие, по поводу каких объявлений -то? Ты, Ну, про лайки ты же эти... Лайки, да, по подписи, может, Алексей. Мы, что мы чат не читаем. Но мы читаем и чат. Да, вот обе читаем. спрашивают вас, что думаете о метафизике? А, о вы... физике не спрашивают, а метафизике спрашивают. Ну, я, во мы помним, что почему метафизика метафизика, это философия, собственно, да? Конечно, там между этими понятиями есть различия, но они настолько существенные. И почему метафизика называется метафизикой? Потому что библиотекарь Андрей Никородоски, когда э, расставлял книжки, то он поставил книжки по философии после книжек по физике. То есть метафизика это после физики. он вот, угу. я думаю про метафизику. А если эту тему обсуждать более подробно, то мы дождемся и Вячеслава Мальцева здесь. Да, собственно, моего. А идешь. может и Алексея Навального в этом эфире. А вот, кстати, вы думаете, Навальный тоже, как и все, подвержен каким-то таким метафизическим возрениям? Ну, мы все подвержены метафизическим возрениям, подобно тому, как мальеровский герой говорил прозу и никогда об этом не думая Да, вопрос каким? Нет, Навальный человек интересующийся самыми разными аспектами литературы, философии всем. Иногда он кажется проще, чем есть на самом деле. И, и хочет, кажется, спросить, еще есть, на самом деле. Сегодня, если вы говорите о Вячеславе Мальцеве, я сегодня была у него. Был безумно рад, что вы сегодня будете в эфире. Давал вам огромный привет. Что? Ну, передавайте огромный привет ему, и надеюсь, надеюсь, что мы скоро увидимся здесь уже все вместе. Да, и у нас спрашивают тоже по поводу здоровья. Что там, вчера же прошли какие-то эти самые, можно пару слов? На самом деле у нас тут двояк. Вячеслав говорит, что у него все хорошо. Что? А там написали просто, Можно что он наступить? поночевал на полу и не да, смог Да, Его оставили, сказать, его да, оставили да, на полу, просто у нас спрашивали, и да. он простудился. А вот там что простудил. Что, почки, что простудил, непонятно. Вот с врачами там что-то очень сложно, то ли их не пускают, то ли там какие-то особые врачи нужны. Там надо все, как бы, просто... На сегодняшний момент ему ставят очки. Нет, у, уколы, уколы. ставят. Да. Уколы ставят они дать не могут, обследование там... никакого не прошло. Кроме зеленки и йода, ничего. Зеленки нам не надо. Ну, я надеюсь, что осталось недели уже Четвертый. в плотном домашнем окружении. Я не думала, что... Да, Вячеслав попается. Максимально Хорошо, быстро, вы... во всяком случае, молимся за него. Во а всех тут... смыслах. Философский вопрос пошли. Скомаров спрашивает, почему есть бытие, а не ничто? Есть и бытие, и ничто. И ничто. Да, я тоже не понимаю, куда он его девал. Какую последнюю техническую книгу прочитали, Алексей Бирюков? Почему техническая книга? Ну, технические книги я читал еще в бытность системным программистом. Это была книга, которую я перечитывал неизменно. Джеральд Стебли, двухтомник, Ассендзер для ОС-360. Это была моя настольная книга. Мне тоже часто задавают, задают вопрос, я сам тоже прикладник по образованию, и задают вопрос, какие языки программирования вы знаете? И это так интересно, потому что, когда ты учил Какими языками для... программирования вы <связывается> свободно владеете? Какие нужно, да. Я свободно владе, владел, и даже помню сейчас хорошо, ассемблером для оос 70 3070 и более-менее языком PL1 других языков не знал не употреблял я я эти экономические изучал еще кабол снабол, вот эти да, вот да, да да да да да угу. были такие юрий михайленко спрашивает через сколько времени ну так он спрашивает через сколько времени после окончания войны украинцы станут дружественным народом через два поколения а поколение поскольку Ну, скажем 15 лет то есть 30, через 30 лет то есть, а до этого мы вынуждены... Ну, слишком, слишком много проблем, противоречия, а главное, трупов между нами сейчас, чтобы эту проблему быстро решить. Хочется как-то побыстрее, поэтому братья Украины задавайте. Ну как братья, Закрывайте. они -то, что, это, это они от нас ждут каких-то действий, они, Нет, ну, много, как, да. мячик на нашей Ну даже если действия будут произведены, это не значит, что доверие к нам будет восстановлено со стороны Украинцев. А что могло бы послужить э, скорейшему восстановлению? Допустим, вот у нас все случилось, и надо вести переговоры, надо уже... Ну, с чего бы вы начали? Вот uh, вы компромиссный, вариант от, компромиссный вариант от независимости Крыма. Это есть, разглашение Крыма как независимым государством. И, конечно, полный вывод российских войск из Донецка mm -hmm. и луганской mm -hmm. Вот. Поскольку в ближайшие годы это невозможно, то все это, так сказать, из области вышло в сенки, mm -hmm. И не будем сильно на этом концентрироваться, потому что мечтать мы можем на бесконечности. Mm -hmm. Что вы можете сказать по поводу Дальцова и его деятельности? мне задали вопрос? Никому. Сергей Дальцов был одним из, безусловно, самых ярких лидеров протестов в конце прошлого десятилетия 2011-2012 годов. Но с тех пор, как собственно, он оказался в тюрьме, Алексей Анатольевич Навальный, наоборот, взмыл вверх, я думаю, что бывших соратники во многом тратили интерес к Сергею. И сейчас, когда он выйдет из тюрьмы, конечно, он уже не сможет играть ту роль, которую играл тогда. Он или будет восстанавливать свои позиции в оппозиционной среде, или займется чем-то другим. Я просто помню, очень показательно было, когда одна из активистов левого движения, очень красивая молодая женщина, стала пару лет назад боксером, отказывавшись от занятий политикой. Когда она начала заниматься политикой, ей было 18, например, а когда она стала боксером, ей было 23. То Анастасия Удальцова, жена Удальцова, в социальных сетях где-то написала «Ох, какое счастье, девочка вылезла из этого дерьма». Если это отражает настроение всей семьи удальцов, то, может быть, Сергей заняться чем-то другим, хотя этого я не знаю. Это нужно спрашивать у него и членов его семьи. Ну, собственно, он уже не так скоро, не так долго остался. Да, он скоро выйдет, да. Роман Фурман спрашивает, от ума горе или радость? Горе от ума быть не может, поскольку тот или иной ум, во-первых, дается Господом Богом, а все, что дает Господь Бог, это радость и наказание одновременно. И по радости есть наказание, там бивалентный процесс. А Во-вторых, эти знаете, ум это понятие очень абстрактное. Вот я в свое время писал статью, вот, такой довольно развернутый словарь антонимов русского языка, в котором обращал внимание, что многие слова, которые кажутся нам синонимами, на самом деле противоположны по значению. Например, хороший и добрый. Mm -hmm. Очень часто хороший человек бывает недобрым, а добрый и нехорошим. Mm -hmm. Да, а, Вот одно из важнейших смысловых противоречий это... Дурак и мудак. <свят> вот умный человек очень часто бывает мудаком. Потому что мудак это тип социального поведения. Понимаете? Это не, не, не покоитель наличия интеллекта. <свят> да. Поэтому в этом смысле, что такое ум? Да, это может быть практический такой ум хитреца, который решает любые задачи. <свят> а, как не корыстного свойства. Может быть ум это человек, который постигает вселенную, но при этом к решению практически задачи не способен. Вы да, являетесь ли умным человеком математик Перелиман? Да, который отказался от всех премий и наград и, так сказать, живет в нищете. Да, так сказать, мы, наверное, считаем умным человека моего родственники, он считает его дураком. Он, он, он великий, они в другой категории находятся. Да, нет, поэтому это очень, очень распрощатые понятия. Пока мы не уточнили, что именно мы имеем в виду в данном случае под умом, на этот вопрос нельзя точно и достоверно ответить. полный и достоверно ответить. На ваш взгляд, Людмила Боруздина спрашивает, что имел в виду Путин, говоря о цифровой экономике? Ничего. Он не понимает, что это такое. Нет, я, я думаю, понимает, почему, скажем, миллиард долларов это участник цифровой экономики. Это тоже цифра, я, да? я в свое время писал в 2011 году такие небольшие рассказы о моих встречах с Путиным. И многие верили, что это все правда. Значит, и, например, одна встреч была такая. Я, я тогда ушел от жены, от третьей, и и последний, собственно, сегодняшний день. И жил в гостинице Марка Пола Пресня на Скоридонинском переулке, которая отличалась тем, что он тогда был единственным круглосуточный бар в нашем районе. И, этим она была удобна. Можно было в 5 утра распуститься. И вот там один из рассказов мой был о том, как в 5 утра распускаюсь я в бар гостиницы Марко Пола. И там происходит гей-свадьба. Но когда я пригляделся, я увидел, что это не гей свадьба, просто весь бар заполнен мужчинами в черных костюмах, а этот возьмила Владимир Ич Путин и его охрана. Она занимает, занимается, занимает весь бар. И да, да, да, да. И значит, и там, значит, там у нас завязывается какой-то разговор, значит, я в конце рассказа спрашиваю, Владимир Ильич, а как, вы не можете сказать, как выглядят ярды баксов? На что Владимир Владимирович отвечает, поработаешь с мое, узнаешь. И уходит со всей своей охраной. Да, цифровая экономика это ярды баксов, да, конечно, конечно. А сейчас я uh, собираюсь издать некую книжку под названием Записки сумасшедших, где таких рассказ будет много про, да. про разные встречи с разными людьми. В том, что будет описано Моя недавняя встреча с Борисом Березовским, который, конечно, жив, а не умер. Владимир Путин не понимает, как это прямое линии как минимум, что Путин не понимает двух вещей, двух, что для цифровой экономики не нужен не он, с его бюрократией. И монотолистическими корпорациями они что ровно обратное. Свободная интеллектуальная среда и свободное предпринимательство, потому что создателем новых технологий является сегодня не столько ученый и разработчик, сколько предприниматель, который объединяет ученых и разработчиков. А, Во-вторых, что собственно значительная часть талантливых креаторов в этой сфере это геи, поэтому собственно его ярко выраженная гомофобия никак не способствует развитию цифровой экономики. Да, если что, что цифровая экономика для меня это полная абстракция, которую просто ему кто-то написал на бумажке, и с тех пор он повторяет этот тезис. Думаешь, от многократного повторения она на нас и свалится сама собой. А, вот Маша Гавриленко опять просит вас прочитать стихотворение. Давайте так, я, сейчас вот это время на самом деле такое, когда написано. Да. Да? Вот я вот бы предпочел кажется, в ближайшие пять минут уже заканчивать, поэтому давайте ответим еще а на, мы на да, два пожалуйста. вопроса. И потом в финале я читаю стихотворение. И на этой оптимистической ноте. А вот э, сообщение. Камикадзе выпустил видео в поддержку Алексея Политикова, Радослава ну, Славянцева. спасибо, да, Хорошо. не могу обязательно посмотреть. Я только прям 10 минут назад буквально. Еще раз, да, напоминаем, просим прям вас спасибо да. спасибо, Дима, да. писать 10, всем. <сham> <сham> <сham> <сham> <плодинка> А, так, вопрос, почему в продаже нет животного масла? Вопрос. Ну, это вопрос, опять же, из 12 да, стульев. Да, на, да, на, да. да. Вопросы пророка Самуила. Да? Почему в магазинах нет животного масла? Или или вы? Да, вопрос не меняется, но ответ это меняется с течением времени, понятно. Есть у вас... Ну, много. был такой анекдот о том, как армянское радио спрашивает, а будут ли при коммунизме деньги? Армянское радио отвечает. Ну, мы обратились в КП, Компартии Армении, оттуда, значит, пришел ответ на этот вопрос что китайские оппортунисты считают, что при коммунизме денег не будет, югославские ревизионисты считают, что при коммунизме деньги будут, а наша партия, как всегда, подходит к вопросу диалектически. У кого-то будут, а у кого-то и нет. Так и здесь. То есть, конечно, животная маска, то нет. Поэтому можно специально, кстати, вести какой-нибудь мониторинг, вот типа службы вот это ревизора, mm -hmm. который определял бы, где есть масло, а где его нет, и поставлял информацию mm -hmm. непосредственно заинтересованным лицам. Интерактивную карту масла да, и в да. форме приложения для смартфона, да? Да. И а, вот именно добрынина интересно, а Станислав Белковский видит себя во власти, и если нет, то почему? Нет, я во власти себя совершенно не вижу, потому что у меня нет свойств и качеств, которые необходимы для человека власти. Um, Властитель ДУМ, зачем вам еще uh, Я все-таки, все люди бывают uh, или креиторы, или менеджеры. В власти даже быть менеджер, а я, я уверен, когда у меня были иллюзии, что я могу попасть во власть. Ну, конечно, не какие-то суперважные позиции. Ну, на, на позиции среднего звена, скажем, уровня заместителя министра. Но сейчас я очень счастлив, что этого не случилось. Потому что если бы я оказался за каким-нибудь заместителем министра, что там 10 лет назад было в принципе реально не то чтобы очень просто, но, но теоретически возможно, то, конечно, сейчас э, Микролог был бы я, я, Ну, не то, что был подпорчен, а вы бы сейчас сидели здесь с Вячеславом Мальцевым Алексеем Навальным и отсчитывали те 782 дня, которые, собственно, до выхода Хорошо, ну вот, собственно, мы уже подходим к концу нашей передачи. Можно Да. Потому что я не слышала, что вы обсуждали. Все, что сегодня с Центробанком Mm. А сегодня Центробанк просто понизил нет, у нас ставку. Да, я понял, про что она говорит. Uh -huh. У нас со вчерашнего обеда валютные ипотечники находятся в центробанке, uh -huh. не выходя. Я так понимаю, не пускают полицию, uh -huh. и центробанк не пускает ее. И, ну, собственно, и желания этого никуда нету. Там все uh -huh. инкассаторами оцеплено именно инкассаторами. И, собственно, в таком состоянии это уже продвигается больше суток. Ну, здесь в борьбе обретешь счастье свое. ясно, что государство собиралось кинуть валютных ипотечников. Ну, собственно, кинуло это, да. А но, они не хотят кинуть. Но сейчас уже разговор о том, что будут выделяться какие-то средства, там, типа, 10 10,5 миллиардов рублей, как заявил на днях, почему-то министр строительства ЖКХ Михаил Мень, как будто это относится к его епархии угу. формально, что эти деньги будут, но в России любое прекращение борьбы, оно ведет, собственно, и к прекращению обсуждения этой темы вокруг Который борьба ведется. Но здесь я морально с валютными ипотечниками разговариваю о том, что они надо было брать кредиты в валюте, а не в пользу бедных. Да, конечно, взрослый человек отвечает за любое экономическое решение, которое он сам принимает в интересах себя и своей семьи. Но все-таки, с одной стороны, Владимир Путин обещал, что курс рубля принципиально не изменится. Это было mm -hmm. важным обстоятельством при принятии валютными заемщиками таких решений. Во-вторых, это же обещали финансовые власти в лице Минфина и Центробанка. И в-третьих, двукратное падение рубля которые есть причина кризиса на рынке валютной ипотеки, кризиса заемщиков, связано с действиями власти, то есть с аннексией Крыма, с войной на Донбассе, с санкциями и контрсанкциями. Поэтому власть, конечно, должна взять на себя моральную, а следовательно, и финансовую ответственность за судьбу этих людей, оказавшихся в столь сложном положении. Но а вас, ваш прогноз, чем все это мероприятие там закончится? Будет, будет зависеть от того, сколько будет людей, насколько они будут настойчивы, во-первых. И во-вторых, не оказались ли в среде валютных ипотечников какие-нибудь родные, близкие, высокопоставленных лиц. Mm. Факторов два. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. Ну, стихотворение. стихотворение да, вы обещали. Конечно. Я прочитал из моих любимых стихотворений по Мандельштама, поздних уже предшествовавших его, но не самое известное, поэтому, может быть, зрителям будет интересно и свежо его послушать. Я в львиный ров, и в крепость погружен, Я опускаюсь ниже, ниже, ниже, под этих звуков ливень дрожжевой, тенья льва. Мощнее пятикнижья. Как близко-близко твой подходит зов До заповеди рода и первины Океанийских низко-жемчугов И третянок короткие корзины Карающего пенья материк Густого голоса низинами надвинься Дикарских дочерей богато сладкий лик Не стоит твоего праматери мизинца не ограничена еще моя пора И я сопровождал восторг вселенский как в полголосная органная игра сопровождает голос. женский. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое всем. Спасибо, извините, что получилось короче, чем обычно. Нет, а мы все, мы завершаем. У, да, у нас конкурсы, конкурсы. Думаю, ведет, А ребята, ты еще... Итоги конкурса, да. Понял. Спасибо. И Андрей Большой. Новиков просит передать привет. Андрей Новиков, привет. Кто будет рассказывать от вас? Кто по конкурсу? Конкурсы. Пожалуйста. Давайте, давайте, сажаем. Ребят, можно дверь закрыть, да, как выйдете? Ага. Дверь закройте. Сейчас мы еще не закончим. Слушаем. А, да, всем добрый вечер, дорогие сторонники, кто нас смотрит. Особенно тем, кто подписан в Твиттере на артподготовку Инфо, где мы проводим конкурс по фотографиям. Значит, сегодня заключительный день. Вы еще можете прислать свою фотографию, еще успеете. Думаю, завтра мы подведем итог по фотографиям, выберем победителя и свяжемся с ним, чтобы... Он получил свою награду вознаграждение Награда какая еще а, значит мы сейчас у нас в данный момент награда это 1000 рублей на услуги мобильной связи либо интернет но со следующей недели мы изменим значит условия конкурса значит конкурс будет проходить один раз в неделю и награда значит тот кто выиграет победитель денежная сумма, значит, награда будет перечисляться на счет артподготовки, то есть вам. То есть тем самым люди будут помогать вам. То есть, нам, он, вам, нам, ну, на, ну, вам. Нам. Всем. Вам, всем на да. То есть просто дело в том, что не каждый может вам помочь, нам помочь всем, да, денежно, но почти 90% людей могут сделать фотографии. И победитель, да, то есть он сможет вам перечислять еженедельно Интересно, да. Я просто не знал, да. Спасибо. Так, есть еще какие-то сообщения у нас? Все? Все, все. Подписывайте петицию, в письмо Трампу, подписывайте поддержку Алексея Политикова, подписывайтесь на канал Артподготовка большими заглавными буквами 131 тысяча подписчиков и более, по-моему, уже у нас. Ставьте лайки, донат мы прочитаем в понедельник, сразу в начале передачи, если все будет хорошо. И изучайте рифкоины, это будущее нашей страны. И наши, и наши да. ну, До свидания. До свидания.